Банковской тайны нет, адвокатской тайны нет. В смысле несправедливость? Сахар исчезнет с полок, жопа слипнется, полный. Мобильный интернет у всех отключился и все, и трендец, и никуда не спрятаться и не скрыться. Ты пользуй лун, чтобы не в этом аду. Аду. Привет. Сегодня очень много новостей, которые круто изменят твою жизнь. Большинство из этих новостей со знаком минус, но есть и хорошие. Основной поставщик хороших новостей, как вы знаете, московский зоопарк. Сегодня там появилось на свет два детеныша редкого львинохвостого макака. Во-первых, детеныш, это же прекрасно. Во-вторых, львинохвостый, там что-то про льва, хотя и про хвост, и макака. Макака это всегда прикольно и смешно. Теперь по-настоящему, о самом важном. Сегодня очередные переговоры делегаций России и Украины. Они проходят в Турции, в Стамбульском дворе, дворе, дворце Долмабачки. Вот в этом дворце я не знаю, о чем можно договориться, но, в общем, короче, смотрите, уровень переговоров повышается. Эрдоган присутствует, да, и представители Зеленского, представители Путина или представители Украины, России. Эрдоган заявил, что пришла пора, чтобы российско- украинские переговоры принесли результат. Очень очень надеемся на результат. Министерство цифры рекомендует операторам связи отказаться от безлимитного интернета и сократить количество доступных гигабайт в тарифных пакетах. Друзья мои, уже летом ожидаются перебои в сотовой связи и вообще в услугах связи в интернете и так далее в России, потому что оборудование не могут купить, потому что поставщики и вендоры отказываются от обслуживания, программного обеспечения там и так далее. Вот. На самом деле все мы помним, как в начале двухтысячных одна минута стоила очень много денег, и мы такие вот, скачивая почту, смотрели на этот счетчик и думали, вот кому 20 долларов за получение письма. Я, во всяком случае, однажды скачал так в Шотландии, да, одно письмецо, и оно мне стоило 100 баксов. 100 баксов только что с меня вот забрали. Поэтому в очередной раз, смотря какой-нибудь фильм, да, ты будешь думать не о фильме, о сюжете и так далее, будешь думать, сколько тебе будет стоить за интернет. Настолько мы привыкли к неким благам, цивилизации, да, если они вдруг сейчас исчезают, мы такие, несправедливость. В смысле несправедливость? А вы знаете вообще, что в мире 4 миллиарда людей не особо-то вообще к интернету имеют доступ? Если мы вдруг окажемся среди этих 4 миллиардов, которые не имеют доступ к интернету, ну так и что. В конце концов, будем разводить костры, чтобы увидели на той горке, передали дальше, будем азбуку Морза да, использовать, чтобы какие-то сигналы. Ребят, я об этом говорю, надо же точно готовиться к чему-нибудь такому? Да нет, ну как-то все это драматично. Это самое, а? ФАС в России возбудило дело в отношении крупнейшего производителя сахара. ФАС подозревает, что ООО "Продимпекс" координировала, короче, торговые сети и те завышали цену. Ну, в результате как бы пострадали потребители. Это, конечно, неприятно. Приходишь такой в магазин, а там эта пачка сахара в два раза дороже стоит, или в три. Поэтому хочется справедливость найти и так далее. С одной стороны, не хотелось бы, чтобы сахар стоил в два или в три там раза дороже, и кто-то наживался бы вот на этой панике. Это раз, потому что сахар, на самом деле, ды... Да х... жопа слипнется, если здесь этот сахар съесть. Ну, извините за мой французский. С другой стороны, знаете, у ФАС есть вообще, говоря, права возлагать штрафы на участников вот, экономических субъектов, да, и эти штрафы очень огромные там, 3, 5, до 15 процентов от выручки. В принципе, если ФАС возлагает такой штраф, то это, считай, все предприятию хана и Тренденс. Если применять такие драконовские меры подавления, да, а не просто вот влиять, то, знаете, сахар исчезнет с полок, и тогда будет просто полный я помню, как по талонам я покупал масло, сахар, колбасу. Я не хочу по талонам покупать ничего. Поэтому на самом деле надо найти какую-то вот ну, золотую середину, как обычно, чтобы и сахар был, да, и деньги у людей были и так далее. Поэтому мне кажется, здесь выходом не не прижучивать этих производителей, там, сахара, поставщиков и так далее, не ходить, не бегать, не предъявы друг другу бросать. А знаете, что делать? Повышать доход. То есть ввести наконец-таки минимальную зарплату для всех людей в России 100 тысяч рублей. Тогда у людей будут деньги, чтобы покупать этот чертов сахар, да по любой цене, да и все. Какие проблемы? И пока не ввели регуляцию минимальной зарплаты в России, пока ты сам отвечаешь за то, какая у тебя зарплата, я приглашаю тебя на свой антикризисный курс алгоритмы Рыбакова. Сейчас курс, который стоит 100 тысяч рублей, я плачу за тебя 50 тысяч рублей, ты платишь только 50 тысяч. Вот после этого курса ты сам сможешь поднять свою зарплату выше 100 тысяч рублей, какая бы у тебя ни была сейчас. Понятно? Проходи по ссылке, иди на курс. Напомню, акция действует до 31 марта, поэтому успевай. Количество мест ограничено. Минтранс намерен обязать службы такси передавать данные о перевозках в ФСБ. Пока речь идет только о местоположении такси, данных водителя и так далее, да. Но вы же знаете, лихая беда начала, потом будут и о том, кто ехал, да, и сколько у него денег было в кошельке. Вообще, я очень удивлен этому сообщению. Я думал, ФСБ о нас давно все знает. Ну, давно же очень целиком операторы, там, Мегафон, Билайн, МТС предоставили доступ ко всем телефонным переговорам и перепискам всех людей. Вот. Я думал ФСБ обо всем знает. Вот, ну, на самом деле, наверное, не все, и надо еще что-то. Ну, что? Мы же все прекрасно помним, раньше мы записывали налоговые декларации, ходили в налоговую и так далее, сейчас не надо ходить. Налоговая сама нам присылает сколько налогов оплатить, то есть налоговая сейчас знает о нас больше, чем мы о себе помним, но все мы уже привыкли к сообщениям из налоговой. Интересно, Какие сообщения мы будем получать из ФСБ? Вообще говоря, все это заставляет еще раз задумываться, что мы живем в каком-то чертовом цифровом уже мире и что как раньше вот этого вот возможности уехать там в тайгу, скрыться, отключить телефон, да, там, давай, блин. с космоса, с какого-то там глонасса тебя все равно увидит, расчехлят и никуда не спрятаться и не скрыться. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС отозвать золотые паспорта россиян, попавших под санкции. Напомню, что такое золотой паспорт. Но это если у тебя есть, например, 300 тысяч долларов, которые ты заработал или там, может быть, украл, ну или как это, добыл. Я не знаю, как. Я надеюсь, вы не занимаетесь при этом противоправными действиями, да. В общем, ты мог раньше взять и купить гражданство какой-то страны. Ну, или так называемый золотой паспорт, который давал тебе право ездить по другим странам без виз и так далее, и претендовать на то, чтобы получить даже гражданство, ну, там, через пять лет этой страны. Вот. Теперь в рамках вот этих расширяющихся санкций, значит, Европа говорит все, кердык. Все, кто и ранее получал эти золотые паспорта, надо их все аннулировать. Вместе с тем, есть неофициальная пока информация, что кипрских адвокатов обязали предоставить информацию о попавших под западные санкции российских клиентов. На самом деле это и следующий уровень развития ситуации. Например, если у российских клиентов да, были оформлены трасты, Российские клиенты думали, что до имущества, перенесенного в эти трасты, да, под управление этих трастов, добраться уже никак нельзя, то вот, пожалуйста, кипрские адвокаты сейчас, если это подтвердится, они расскажут об этом имуществе, а это значит, это имущество тоже попадет под арест, конфискацию и так далее. И тому Пока они говорят про тех людей, кто по санкциями. Ну, во-первых, под санкциями могут оказаться все больше и больше людей. Во-вторых, естественно, правило, как окно Авертона, однажды введенное, может быть расширено. Да. Поэтому на самом деле это означает тотальный перелом парадигмы. Все, к чему привыкли абсолютное количество бизнесменов-предпринимателей из России, этого больше нет. Банковской тайны нет, адвокатской тайны нет вообще ничего нет. Это, представьте себе, из-под из, из тебя вынули вот все фундаменты, и ты такой вот колосс на глиняных ногах. Это реально очень серьезное давление на бизнес в России. И на самом деле турбуленция, которая сейчас, она ну, реально является вызовом, да, если мы примем этот вызов, нам придется все построить заново. Это действительно так. Готовьтесь, ребята. Пятая нефтесервисная компания канадская Calfrac Well Services приостановила инвестиции в России, отменила поставки оборудования и запчастей в страну. Напомню, ранее я уже говорил, Halliburton, там американская компания Шламбергер, Weatherford International прекратили работу. Неприятно все это, потому что напомню, технологий, которые владеют этими компаниями в России, вот, вот сразу в таком количестве и в таком качестве нет. Я очень надеюсь, что будет примерно то же самое, как и с пивными компаниями. Они сказали, что они уходят, и все заводы в России перевели, так сказать, и сделали здесь российскую компанию, сказали, ну заводы пусть работают, а мы типа уходим. Да? Или как сделал там э, Pfizer, да? он сказал, все, все российские активы, это теперь хлебный дом, вот. Я очень хочу надеяться, что сервисные вот эти вот нефтяные компании тоже оставят здесь российских там, специалистов и так далее, да, которые продолжат работу. Если же так не будет, на самом деле будет сложно. Многим кажется, что нефтяные скважины — это просто дырка в земле, так пробурил и оттуда нефть. Я вам так скажу, это сложнейшая оснастка требуется для скважины на полтора километра, чтобы пробурить, чтобы обсадку сделать, чтобы добывать из нее нефть долго, безопасно, эффективно, и так далее. Да? Поэтому есть целый ряд критически важных технологий, и вот эти нефтесервисные компании, они не только владеют этими технологиями, да, они могут доставить эти технологии, чтобы на практике воспользоваться этими технологиями. Нефтесервисных компаний такого класса, как вот заявлены те, кто уходит, в России сейчас, ну, не то чтобы нет, но они небольшого размера, и они не смогут взять на себя весь тот комплекс работ по гигантскому нефтяному комплексу России. Поэтому уход этих сервисных компаний может спровоцировать падение нефтедобычи. Вот и все. Но ну, здесь все понятно. Падение нефтедобычи, приток долларов, да, или какой-то валюты, да, в обмен на эту вот нефть, на которую необходимо покупать сложное оборудование для перевооружения страны. Поэтому очень все это неприятно, очень. Это большие факторы давления. Я, конечно, думаю, что это, конечно, гигантский вызов для российских нефтесервисных компаний, которые сейчас воспрянут, там, укрепятся и так далее. Тем не менее, так быстро кошки не родятся. Чтобы построить нефтесервисную компанию мирового уровня требуются десятки лет. Агентство Bloomberg приостанавливает работу в России и Белоруссии. Ну, что сказать, все трейдеры, все брокеры, все банки, все были подключены к мировой финансовой информации через Bloomberg. Ну, это одна из таких вот инфраструктурных информационных систем. Что это для российских участников рынка? Ну что, это как убирание критически важной инфраструктуры. Теперь ее предстоит чем-то заменить, если это возможно заменить. Сразу скажу, заменить возможно. В свое время, знаете, была такая компания Reuters, она и сейчас там где-то звучит, да, она была очень большая и очень именитая, да, и все были на нее подключены и так далее, но потом она стала маленькой и незаметной, а также она думала, что ее заменить никто не может, а ее взяли и заменили. Систем, которые могут заменить Bloomberg, конечно же, много. Святое место пусто вообще не бывает, поэтому волноваться особо нечем, но каждая такая ситуация, каждая, подчеркиваю, их много сейчас, и совокупность простых ситуаций, каждая в отдельности очень простая, да, ну, достаточно простая, но все вместе дают ну очень хитрый эффект, понимаете? Если одновременно вам в доме отключить и газ, и воду, и электричество, понимаете, и еще и воздух перекрыть, да, и еще и какой-то газ пустить, вот, который вам не нравится в эту квартиру, ну что вы будете делать? Корячится, вот и все. Роскомнадзор проверит качество блокировок запрещенных сайтов, пишет газета Коммерсант. О чем это? Дело в том, что Роскомнадзор ввел требования, да, сам все заблокировал, а теперь не удовлетворен тем, как он все заблокировал. Ну, понятно, что Роскомнадзор же это регулятор, да, он как бы поручил, а те, кому он поручил, они как-то заблокировали, но на самом деле очень много сообщений, о том, что все-таки Facebook продолжает работать, Twitter, там, Instagram, там. на самом деле способов ну, сделать блокировку на сегодня, ну, как бы вот реально, ну, нет. Потому что VPN всегда позволят тебе, ну, как бы, меняя IP, значит, ну, заходить на эти так называемые запрещенные сайты. Есть радикальный способ значит, заблокировать все эти запрещенные экстремистские сайты. Есть заблокировать мобильный интернет. Собственно, так было в Казахстане, когда я был там, мобильный интернет у всех отключился и все. Но тогда вопрос, как ФСБ будет собирать данные куда так сидит? Поэтому здесь, вот, мы, вечная мы дилемма, понимаете, если заблокировать это, то того не будет, да, а если не заблокировать, то что-то еще будет нарушено. Вот так и живем, понимаешь, только взялись за яйца, мясо пропало или еще что-то. На самом деле есть другой подход. Сделать так, чтобы ни... не надо было никого блокировать и так далее. Да? Но, но это, это уже другая история. Пока мобильный интернет работает, Wi-Fi не отключили и все пока еще работает, подписывайтесь на мои резервные каналы, напомню, ВКонтакте, яндекс Рутью и, главное, Телеграм, Оперштабы. Подписывайтесь, держите свой разум в чистоте и давайте вместе размножать хорошее, и пусть плохому место не останется. Я в огне.